Друзья, привет! С вами Капанда и сегодня играем в Roblox Tover Battles. И я наконец-то накопил, нафармил денежок 6400. И сейчас купим двух новых юнитов. А, давайте глянем. Че, покупаем Зеда. Стоит 5400, обалдешки есть. И покупаем наемника. 1000. Окей. Готово, но ну, будем тестить их по очереди. Че, за место кого? Наверное, за место Pfizer поставлю я Зеда. Попробуем. Затестим его нормально 5 800 стоит чтобы поставить ну что погнали ну что полетели так выбираем карту блин а какие-то все нововские карты баба -да -да -да -да -да -да -да. давайте арктик наверное, тут хоть как-то побольше этих За Гигулин. давайте за арктику ну что, тут вообще ничего нету арктика Капец, ну вы чё выбрали-то, ребята. А, ладно, ладно, будем пробовать тестить эльфа. Так, ставим одну ферму быстро и сейчас поставлю джипарей. Все потом копим, но ну, не знаю, на то наверное сразу не на копии надо будет поставить э, команда. Ну глянем, короче, посмотрим по обстановке. Так, с кем мы играем? Мы играем с моими подписчиками. Всем привет, друзья. Я в команде синих. Короче, со мной э... Лерти 2018 и смородином Привет. Играем против команды Красных. Ну-ка, давайте глянем, кстати. Чего там у них творится? Где соседи? Соседям ходим. Играем против Данилки, Досик и э, Глодус. Глода Или Глодас. Не знаю. Извиняйте, кого неправильно назвал. Как говорится, не в обиду. Так, у них, короче, есть пикалетчик. Как Скаут обычный. А я его называю пикалетчик по приколу. Так, что тут, лягушка была, убежала, наверное, да? Ага, вон он скачет. Подписчик за место лягушки будет. Короче, 4 фермы у них, нормально. 4 фермы, а у нас пока, что, у нас пока... Так, у нас 2 джипаря, 2 джипа и 2 фермы. Короче, надо ферм. мне надо сейчас фармить много денег на этого, на дорогущего ЗД. Я даже не знаю, сколько у него апгрейды будет стоить, если он сам дорогой, 5000. даже Ой, страшно представить, сколько будут стоить там апгрейды у него. Так, у нас еще есть тоже скаут один. Есть скаут второй. И это то, что с дробовиком. Дробашка, короче. Ну, че. Ладно, пускай стоят, помогают. Но ну, самая наша основная пока надежда это на джипарей. Джипы хорошо выносят. Я посмотрю, как будет тяжко. Я его апгрейжу на второй уровень. Пока я буду апгрейживать фермы. Ферма раз, ферма нет вторая пока нету нужно 250 нужно 250 все есть покупаем ферму было по 50 приносил теперь она приносит по 100 отлично джипари есть джипариков бы тоже апнуть но наверное попозже когда там босс идет на восьмой по волне через две волны наверное я как раз и апну. так поставить либо ферму третью либо я попробую апнуть за 550 на третий уровень Сейчас, конечно, глянем. Вообще, нужно всегда смотреть по обстановке. Если вдруг все понаставили ферм своей команды, нужно сразу же апать джипарей и ставить еще их побольше, патрулей. Если, в принципе, вот как у нас, нормально, у нас есть и джип, вот у меня получается второй, то, в принципе, можно и пофармить. Самое главное тут не прошляпить ничего, а то можно фишку не просечь и нас задавят. Ну-ка, глянем, что там у соседей. Так, я могу апнуть? Нет, не хватает чуть-чуть. Ну-ка, давайте подождем. Сейчас забадаем парочку зомбаков. А, Размотаем их. Где он? До этого убили. Нет, это не мы, убили. Денежка не нам. Кто убивает, тому денежка идет. Сейчас мой джип доедет. забодает их. И мы купим а, третий уровень. Апнем ферму, лейку купим. Лейка это очень хорошо. Ну, давай уже. Есть. Побежали, глянем, что там у соседей. У них ферм много, они тоже нормально играют. Фермы тоже второго уровня у них. Так, 3 джипаря. Джипарики это хорошо. О, лягушка, вот она. Ха -ха. Гранатами кидается, лягушка. В камышах сидит такая, неприметненькая, да? На, сейчас полетит. Где? Граната Бенчик. Граната Бенчик. Бенчик. прикольно. Так, 550... это чел красные мы же? Нет, мы синие. Они пропустили уже пять человек. 5 хипариков пропустили. кп Так, так, так, так, так, так, так. Давайте апнем джипариков. Босс идет. Да, да, да, да, надо все, вижу. Апнем раз. И... Наверное, 550 я буду на еще одну на ферму копить. А потом поставлю третью ферму. Так. Сколько жизней? 115. Ну нормально. Два джипаря врезутся по 62 уровня. У него у соседа, у нашего тоже апноты, да. Все, бампер есть. C4 нету второго уровня. Вот жалко, нельзя навести. Посмотреть, какого уровня соседские. Вот не наводится Только на свои можно навести. Вот на свои наводишь. Вот если свой джип едет, тогда я вижу, сколько жизней. А нет, жизней видать. Не видать, когда наводишь на строиние. Это жалко. Это очень печально. Так, так, так, так, так, ферму апаем. Надо тут, главное, не прошляпить, ничего. О, снайперецкий. О! Товарищ сидит нахлобучит. Ой, уже двое их. Я пока прыгал. О, вот он один, вот он второй. О, нахлобучивают. Но не так себе. юнит я вам скажу, не особо они сильные. Так, так, так, так, так. Давайте-ка я, наверно ферму еще поставлю. Сколько я буду? Наверное, 4 ферму поставлю. Пускай будет 4. Потом все равно их продавать придется, да? Потому что ограничение у нас всего 15 юнитов на карте. 15 юнитов это не так много, кстати. Но вот эта карта безогулен. Она вообще какая-то короткая. Зря мы ее выбрали, конечно. Я за Арктику голосовал. Но уже чем больше изгибов, тем веселее. Чтобы дольше шли. Кто тут воет, пойдет. Ему тут ходить-то негде. его быстро проскочит. Не успеем мы, боюсь, развиться. Ладно, посмотрим. Ой, еще апаем ферму, ферму ап Нормально Так, как у нас дела? У нас 11 волна О, уже есть команда, все это хорошо Если у нас есть команда Значит я могу пофармить Я пока не буду ставить Я тоже думал на него копить Я конечно хочу на Зеда быстрее бы накопить Как можно быстрее хочу на Зеда Но прежде чем на него накопить Нужно конечно же апнуть наши фермы Так, давайте-ка поставлю четвертую Теперь буду все по очереди апать все, 550. Еще покупаем. Так, 3 3 3 Все, у меня 4 фермы. Все фермы 4 штуки. Третий уровня Это нормально. И патрули. Джипарики наши второго уровня. У них 60 жизней. Да, 60 жизней. Так, так, так. А какого уровня у нас, интересно, снайперы? Они уже с наушниками, по-моему, второго. Я не помню. Я что-то снайперами очень-очень давно уже не играл. Уже не помню. Так, мы можем апнуть ферму, быстро апаем за тысячу и схожу я, гляну, что там у соседей творится. Так, у них тоже фермы 4 штуки, тоже апнутые, по-моему, это третий уровень, если я не ошибаюсь, а может четвертый, что-то я так вот уже не помню визуально. Так, джипари у них второго, второго и первого уровня джипарики, здесь этот, забыл вайф постоянно как его зовут, который током стреляет команда, гранатчик и снайперюга наверху да да и наверху снайперюга и здесь скаут в очках стоит краусапчик наш и лягушка лягушка-попрыгушка хорошо он там накидывает а ну что пошлите глянем ферму мы можем поставить до фермы можем облеги давайте а по ферму еще одну так папа папа сейчас нужно уже аккуратненько а, так так так так так сейчас нужно очень аккуратненько какого уровня у нас по моему он первого уровня ну-ка глянем Первого мы сейчас завалим босса второго завалим не давайте-ка я наверно поставлю еще одного джипаря и апну его потому что уже сейчас будет тяжеловато нужно помогать соседям то нашим да так так так и 25 жизней это у него конечно ни о чем нужно его апнуть быстренько за 380 ну давай еще 72 монетки ну сейчас волна придет и тут жух сразу же нормально. Все пойдет нормуль, все пойдет нормуль. Так, короче, ферма третьего уровня это с обычной дорожкой, а четвертого уровня уже тогда такая кладка кирпичная появляется. Все, я вспомнил точно. Все, я апнул ферму, ой, апнул нашего Джипарика, получается два джипаря, второго уровня. О, так мы ну, все, даже можно было, наверное, и не покупать его. Чуть хорошо мы справились вроде. Так, так, так, так, так, ферму апнуть обязательно не забыть за тысячу давай давай давай быстрее пока волна не началась есть и еще вот эту фирму и гляну что у соседей там творится нам самое главное чтобы никто не слился сейчас чтобы накопить на назад это самая моя основная задача так у них тут что у них что у них есть командос тоже так джипари это норму главное что джипари и команда есть поэтому все будет думаю круто так так так так так ребята ну-ка самое главное смотрите аккуратненько так джипарики едут не все нормально все в ажуре так это четвертого уровня тоже у них и это третье уровня 4 фермы а, четвертого уровня тоже молодцы ребят ой за тысячу можно было апнуть я что-то прошляпил потерял маленько времени так теперь самое главное вопрос ой мамочки вопрос тут бы нам как бы еще не слиться Команда-ста не достает, елы палы. Нет, нужно команда со самому ставить. Вот с чем туда поставил? Надо было вот сюда куда-нибудь, Середку. 1800. И вот сюда ставим. Все, пускай тут нахлобучивает. Блин, можно было не ставить. Джипари вы справились все-таки. Ладно, поставил, так поставил. Пускай стоит. Вот здесь надо ставить, смотрите, чтобы закрывать максимально вот, вот, все вот эти наши загогулины, все всю змейку. Если здесь он стоит, то он закрывает только вот эти загогулины вот эту дорогу, а здесь он не захватывает, нужно ставить всегда как можно к центру, чтобы все дорожки, все вот эти дорожки, все, все, все, все, все закрывать. Вот тот он стоит, он правда еще пока не апнутый у нас, он здесь вот маленько не закрывает угол, и вот здесь угол не закрывает. Но когда мы его апнем, он будет полностью вот это все закрывать у нас, а которого вот здесь дядька стоит, он получается только вот этот угол закрывает, а этот угол он не дотягивается. Так, так, так, так, так. Что там глянем у соседей? Самое главное, чтобы никто не слился сейчас. Нам нужно хотя бы до 30-й волны, хочу, продержаться. Попробовать. Так, уже что у них там босс идет? Второй босс идет, кстати, да, 1600 жизней у него. У третьего 3 200 У воида да, по-моему, 180 или 150 жизней. Что-то не помню, он по 180, а или 160 или 180 жизней. тысяч 180 тысяч или 160. Но это не точно, как говорится. Так, ладно, стоит нахлобучивает. Мне сейчас самое главное... На ферму накопить. Давайте, наверное, конечно, посмотрим. Если будет тяжко, то я буду стараться на Зеда. Если мы до него не дотянем, тогда я апну своего командиса. И если будет все в ажуре нормально идти у нас, босса если мы завалим более-менее, тогда я апну ферму. Вот такой, короче, план. Глянем, чего у соседей. Ну-ка, сколько жизни у него? У него 800. О, нормально. О, -о, -о ферму апаем. Все, 4000. Нормально. Ну-ка, у соседей что там? Соседи, я иду к вам в гости. Давайте, показывайте. Чем похвастаетесь? Жизней. Сколько у босса жизни, Не вижу. О, сотню. Тоже нормально они завалили. Вау, у них релганеры есть. Это прикольно. Рельса. Человек рельса. Это круто. Мне нравится релганер. Особенно, когда он апнутый на пятый уровень. Когда он в своей этой сидит. Э, в будке. В будке, когда он сидит, прикольно вообще. Так, сколько у него жизни-то? 100. Нормально, тоже завалили. Все, так, теперь я хочу... Ба -ба -ба -ба -ба. Посмотрим, либо я апну. Мамочки, давайте... Нет. Так, так, так, так, так, так, так. Что-то куча боссов идет. Э, куча первых боссов. 4 500. Давайте все-таки я, наверное, Зеда поставлю. Что-то я не хочу сейчас ферму апать. Потому что уже 19-я волна будет больно нам. Сейчас пойдут боссы, потом вторые боссы пойдут, потом третьи. Так, так, так, давайте глянем, что у соседей там. У них, короче, Риоганер стоит. И два команда сада. Ну, будет здесь вам место поосвободить. У этого лучше продать, конечно. Снайперю будет поставить сюда э, еще Риоганер. Потому что снайпер послабее, а места тут очень мало где наверху очень мало конечно карта неудачная совсем нет негде развернуться где наверху очень мало места везде мало тут тоже все что-то заставлено всякая лобудой ну чё ребята исторический момент пробуем ставим зеда. и куда его заткнем давайте куда-нибудь вот так вот бенч в серединку вау вот он вау вау вау, вау. полегче полегче о, красавчик Нахлобучит. У него, короче, 500 жизней. А чё такой такое тележка? А, он вместе с джипом выехал. <с Точно он выехал вместе с джипом. Прикольно. <с короче, он едет и, по ходу дела, стреляет еще параллельно, да? Со своего минигана. Ну-ка, давайте глянем, как он будет нахлобучивать. Так, так, так, так. Блин, блин, блин. Только ты... У него, конечно, чем плохо, он до конца может не доехать. Он в босса например, воткнется в Войда. И все, и... Не особо. И все, и получается, нету его. <смех> все, сдулся Не знаю, надо будет затестить, а может быть потом сниму катку чисто одними задами попробую. Посмотрю, как они быстро там выносят. О, у нас еще и файзер есть, это хорошо. Ага, прикольно. А какой у него радиус? Я посмотрю, я не могу... Вау, нифига себе у него радиус здоровый, кстати. Радиус большой. Он даже вот сюда начинает выезжать и уже здесь нахлобучивает. Прикольно. Не, прикольный Z, Да. Ой, апать я его могу. Даже на него, когда наводишь, можно вот так вот апать. 3600 стоит. Так, я ферму апаю раз. И ферму почти, почти, почти. Давайте будет 4 фермы и уже 5 уровня. Ну, есть. Все, все 4 фермы у меня 5 уровня. Нормуль. И я хотел апнуть сразу же вот этого дядьку. 650, чтобы у него был радиус побольше. Давайте глянем, как он изменится. Радиус вот был вот такой. Э, вот так вот. Ну, ну, ну, давай. Каписька, кописька кописька И, хлобысь Бенчик. Но ну, вот этот угол мы почти закрываем, а вот этот нет. Ну-ка, что там у соседей, как дела творятся? Так, и давайте я еще раз сразу апну. И еще раз. чему О, нифига себе, у них тоже Z. Прикольно. У нас два Z. Это круто. Блин, будет интересно. О, он уже точно он даже двух поставил. Не, я двух ставить не буду, я хочу его сейчас проапать. Я хочу проапать по максималке посмотреть. Так, 1500 жизней. Нормально, пока живем. Так, так, так. Так, так, так. Блин, а вот этого бы продали. Надо, кстати, может, тоже наверх Риалгайнер. Но это мы потом посмотрим. Попозже, может быть. Так, ну что? Апнем Зеда, да, наверное? Где он? Зедуля наш. Ну-ка, я хочу посмотреть, что здесь изменяется. Короче, какие-то трексы. Шипованные... А, вон появились такие шипы, как. Чик-чик-чик, у него, наверное, на гусеницах. Где он? На гусеницах, наверное, что-то появилось, да? Мне тут особо не видать. Ладно, я потом все разгляжу. Потом арм кенно. Надо будет на Вики залезть, почитать там все, что как значит. Что дает каждый апгрейд. Так, 4 400 еще апаем. Вау, нифига себе. Меха. 14 тысяч будет, офигеть. ну как где он? Давай, было Сколько у него жизни интересно сейчас уже? Так, 24-я волна у нас, между прочим-то, идет уже. Вон он вышел. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, поменялось что? Ага, вон у него такие стали эти ребристые. Э -э ребристые гусеницы. Блин, прикольно. И стало 900 жизней у него уже. А радиус увеличился, интересно, нет? Надо будет потом на Вики все прочитать. Я потом обязательно все расскажу. Все почитаю, все разберу. Это так пока для теста. так, так, так, так, так. так. Че, все, опять воткнулся. Что-то быстро втыкается он. Расыпается очень быстро. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка, 14 тысяч. Хочу апнуть, попробовать его. Так, что-то уже тяжко. Мне бы надо наверх бы рио ганера поставить. Я куда-нибудь могу его воткнуть. Я тут его никуда не воткну. Никуда мы не воткнем. Ладно, давайте апнем. Попробуем апнуть. Так, так, так, так, так, так, так. А он видит? Нет, он невидимых не видит, что ли. Что-то он быстро вообще сдувается. А, хайден босс босс невидимый у нас же. Ёлы -палы, короче, нам хана. Да? да по походу, дело хана. Успеем, нет, добить. Я зеда апнул, но толку-то нету. Все, мы пропустили босса. Ха-ха! А нет, 57. Еще чуть-чуть вроде. Чуть-чуть не это не влетели. Обалдеть. будет Валкин стоит там, 56 тысяч нит. О себе. Вау, нифига себе, он с двумя этими. Прикольно. Так, короче, нужно продавать нам. Дайте я сейчас напишу. Так, нужно продать нам двух этих снайперов. Я хочу поставить рилганера. Иначе нам будет больно, я думаю. Мы так уже вон продули. Дружище, продай, пожалуйста, этих снайперов. Продай их, продай. Они не нужны нам. Нам с ними будет больно очень. Так, где у нас... Чего он не выезжает-то? Блин, 50 тысяч на АП это, конечно, очень много. 50 тысяч это очень много. Так, так, так. Апаем, апаем, апаем. Его по максималке нужно пропать сразу же. Потом второго попрошу, чтобы тоже продал. Три штуки сюда, конечно, не влезет. А может влезет? Нет, по-моему, не влезет. Нет, три не влезет. Ну, хотя бы двух поставим. Ну, как глянем, что там у соседи творится. Вау-вау, нифига он это огонь. Ха, капец, он с этим джипами или такой страшный? две жизни у него офигеть и втыкается баэм нет блин стрёмно конечно что он не стоит было бы прикольно мне кажется если бы эта башня стояла так он получается вот, например на вводит поедет пойдет здоровый, он в него воткнется и все и дальше то нахлобучивать не будет О, о, о мы можем уже апнуть на четвертый на пятый уровень все рельса готово у нас ну ка глянем что там у соседей творится у них уже 4 воида, вау! <смех> Они, короче, берут количеством. Я вот думаю, может быть, качеством взять. них А нет, апнутые тоже на второй уровень, на второй, на второй, на второй уровень, вроде. Я пока еще у них особо не шарю. Так, у них... А где у них же Pfizer стоял? Нет? рельца у них тоже стояла? Или я что-то путаю? Нет. Pfizer у нас стоял, у них же, по-моему, тоже рельца было Продали, что ли? Так, нужно второго продавать. Ну что, поставим сюда сверху еще риоганером. И думаю, будет нормуль. А, вот еще вот этого чувачка можно за 8-800. Но попозже я его отну. Надо будет и продать эти свои патрули. Они не особо. Хотя не, они пускай мелочь давят. Мелочь пускай давят, это Хорошо. Так, 16 тысяч же огонь. Так, давай, давай, давай, снаперю продавай. 16 тысяч, обалдеть. Надо что-то срочно купить. А что такая тишина? А, да тише перед бурей. Что-то тихо, так все И у них только, тоже тихо, да? Одни зады катаются, обалдеть. Блин, можешь еще одного задокупить тоже. Ну 56 тысяч на апгрейд это, конечно, вообще. Это просто бомбежно. Ну, хочу накопить, хочу глянуть. Что такое? Надеюсь, что сегодня успеем накопить и... а, -а, а он продал! <связываю> и уже поставил Рил Ганера. Ладно, тогда, тогда, тогда, тогда я апну своего. чем мне? Давайте-ка я поставлю еще одного. Вот, наверное. Сейчас вот он выйдет. Мы маленько подождем. Вот он выехал, короче, едет, едет, едет, и я сейчас попозже второго вот кину, чтобы они ехали как-то хоть с периодичностью с какой-то. И вот так вот есть все. АПМ -эм сразу раз и АПМ -эм два. И за 14 тысяч АПМ на вторую. А что так это? Где все-то? Блин, только не говорит что опять дисконы. Нет, нет, что-то слышу, это то стреляет. А у нас что никто не стреляет? Почему никто не стреляет? А у нас. А у нас еще никто не выходит, я ничего не понял. Что за дела? Э, э! -э. Че так пустота? то Ч они там застряли, что ли? Ну-ка вылазьте из дырки свои зомбаки. Что за дела? Что-то скучно так. Ха -ха. Э, вы где? Ладно. А, и так у нас и фермы не, и это, не копятся. Но же ничего не копятся, деньги не копятся. А что за дела? Ну-ка, я их не могу им послать зомбачков ну-ка давайте раз-два-три вышли нет да они не выходят и сразу же он сдувается. ну-ка раз да капец а чё у нас так пусто где все-то все ничего хм -хм. и, и чё дальше то делать все да неужели родились кто-то там прошел или это они вызывали что конец что ли? <смех> <смех> все, короче, печали. Чем мы теперь будем делать? Просто будем сидеть и ждать? Да, просто бак, это точно. Ну а что делать? Ничего не делать. Получается все конец. Ну вот, хотя бы. Зеда мы затестили, апнули его на четвертый уровень, глянули. Все. Но за полтинник, конечно, это жесть. Но надо будет обязательно я сниму видос и мы обязательно его апнем. Что делать-то? Нужно будет. И я купил уже этого. Еще надо будет затестить тоже этого. С калашом, наемником, мерсенери. Ну, все пишут, что тут то же самое, как там есть уже с Эмкой чувачок тоже примерно то же самое. Ладно, друзья, спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лутоса и увидимся в следующих видосах. Всем пока-пока.